В конце концов, рассмотрел открытым судом Местан 24 декабря 2019 года административное дело по административному иниску Пасимова Кирила Альберче и Диека Баева Дмитрия Сатаркуловича, кучевского избирательной комиссии номер двенадцать девяносто и избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Московская застава, признание незаконным решения о повторном подчислении голосов, признание незаконным решениям об результатах голосования, признание незаконными решениями голосования, признание недействительными результатами выборов, обязание принять решение об итогах выборов на основании данных об итогах голосования, указанных в протоколе, подписанном членами участковой избирательной комиссии 12.99 сентября 2019 года в час 58, руководствуясь статьями 175 сорок 244 Кодекса административного, административного судопроизводства Российской Федерации, решил административный иск Асимова Кирилла Бяча и Дихкомбаева Дмитрия Признать незаконным решением избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципальный округ Московская застава э, о повторном почете голосов 9 сентября 2019 года номер 227. Признать незаконным решением участковой избирательной комиссии номер 12.90 об итогах голосования на избирательном участке номер 12.90 на выборах депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципальный округ Московская застава зафиксировано в протоколе участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке номер 1290, подписанном членами участковой избирательной комиссии 10 сентября 2019 года в 2 часа 54 минуты, признать незаконным и отменить решение избирательной комиссии внутри городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округа Московского состава об итогах голосования на избирательном участке номер 1290 на выборах депутатов муниципального совета внутри городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Московская застава зафиксирована в протоколе, описанный членами избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Московская застава 10 сентября 19 года в 6 часов 55 минут признать незаконным решением избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округ Московская застава 10 сентября 19 года номер 2238 в той части, который постановлено считать избранными депутатами муниципального совета внутригородского муниципального образования санкт петербурга муниципальный округ Московская Застава шестого созыва триполка Павла Борисовича и шатыркина Александра Викторовича обязать избирательную комиссию внутригородского муниципального образования санкт петербурга муниципальный округ Московская Застава немедленно в день вступления настоящего решения суда в законную силу принять решение о установлении результатов выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Московской заставы 6 созыва по многомандатному избирательному округу номер три на основании протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке номер 1290 подписанном членами участковой избирательной комиссии номер 1290 9 сентября 2019 года в час 58 минут с внесением необходимых изменений в определении результатов Выше названных выборов по избирательному округу номер 3. Обязательно избирательную комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округа Московская застава сообщить об исполнении решения в суд и административного стран Касимову Кириллу Альберчу и Дехкомбайлу Петрию Сатаркововичу в течение одного месяца дня вступления решения суда в законную силу. Решение может быть обжаловано Санкт-Петербургский городской суд через Московский район суд в течение пяти дней со дня его принятия. 27 числа ну, там, 10 и до конца рабочего дня мы...